В прошлом эпизоде The Long Drive я мирно путешествовал на санях со своей возлюбленной Сарой и клялся ей в любви, и что никогда ее не брошу. Но как только я почувствовал опасность, я тут же разрубил ее на части случайно. И хоть я горевал пару секунд, настроение быстро улучшилось, ведь я встретил Билли. И он составил мне компанию в путешествии. А потом тут же угнал мою машину. Тварь, но я не сдался. Я нашел целый автобус. Нашел новую Сару. Нашел нового Билли. Теперь мне нужно найти того старого Билли, который угнал мою машину, чтобы заполучить эту машину или взять оттуда пару... Короче, что будет, я не знаю, что будет. Смотрите сами. Всем хай! С вами Юджин, и мы сегодня продолжаем играть в The Long Drive, и у нас проблема. Автобус нагрелся. Я ничего не вижу. Ночь. Давайте поспим. О, смотрите, наконец-таки видно все, что вокруг происходит. А вокруг перекати-поле катается и дохлый кролик лежит. Я его не убивал, точно вам говорю. Погодите, что это? Погодите. Что с тобой, Билли, случилось? Как ты тут оказался? Слушай, нас раскарьетило. Это песчаный червь, который нас толкал в прошлой серии ночью. Билли вышел из автобуса, чтобы отогнать его ногой, такой типа шшух, как же отсюда. А в итоге застрял ногой в двери. Давайте достану. А, все, все, все хорошо. Ты чудом спасся, чувак, и чудом не сломал себе ногу. Но в принципе они у тебя гибкие и многое смогут пережить. Ладно, садись здесь. Сидит, как хочешь. Где Сара? Куда ты поехал, автобус? Ручник? Что здесь есть, ручник? А, вот он здесь, я его вижу. Хорошо. С этим мы разобрались, это мы научились. Теперь понять бы, где Сара? Так, слушай, чувак, если ты хочешь со мной кататься, как ты видишь сейчас, мы не катаемся ни хрена. Не мешай, чтобы мы начали кататься. Сядь здесь спокойно, не мешай. Смотрите на него, он как будто бы на школьной экскурсии в автобусе. Я такой экскурсовод. Дети, как называется эта пустыня? Вот такой руку тянет. Я, я, я знаю ответ. Сиди спокойно, умников никто не любит. Короче, Сара пропала. Ничего не могу с этим сделать. Остался лишь ее портрет, который я сам нарисовал. Ну, так я ее, по крайней мере, видел. Ладно, давайте-ка сядем за автобус. Закроем наши двери. И попробуем завести его. Слушай, а мы его извели, прикиньте. <гас> Сара! Стоп! <гас> а ты здесь, стоять! Как я рад тебя видеть, что это такое? Жидкость. Это жидкость охлаждения Каким образом она здесь оказалась Так, пожалуйста, все, сядь здесь, не рыпайся И не нервируй меня Охлаждение, посмотрите, осталось меньше литра Так, ребята, вы писали в комментариях, что можно добавить э, жидкости искусственно Для этого нужно пописать в охладитель Я попробую сейчас сделать Вот если это не сработает, то вы зря меня опозорили Я сейчас расстегну свои штанишки и достану свой кулер Пробуем Почему? Почему не сработало? Может, надо поближе встать? Смотрите, я левитирую. Так еще сложнее будет попасть. Хорошо, давай. Что-то... Кажется, не работает ваша идея. Нет, стойте! Сработало! Литр теперь! Поссать в кулер, значит охладить автобус. Ни в коем случае это не значит, что ты опозорился. Ладно, я подлил 100 миллилитров. В это сойдет. Слушайте, это прям тут все можно использовать. Все свои экскременты в пользу пойдут. Это как дест трендинг, только на минималках. Давайте попробуем в кулер еще и немножко... Простите, ребят, простите. Это не охладило, а только испачкало. Ладно, давайте все это выкинем. О, это как в поездах. То есть у меня теперь туалет на колесах есть. Я не могу ничего сделать. Почему-то я не могу отсюда уйти. Я левитирую и не могу встать. О! Ладно, теперь это как флинстоуны. Слушайте, это прекрасная идея. Ладно, я, давайте выползим из-под автобуса. Если мы выползем из-под него. Опа! Окей, все. У нас есть литр охладителя. Целый литр, друзья. Можем уехать хоть на край света. Что? Это здание. Это реально здание. Это большое здание. К сожалению, машину, которую у нас угнали, мы уже не найдем, судя по всему. Давайте не будем зацикливаться на плохом. Просто сядем, заведем мотор и поедем. Поедем к тому зданию. И не знаю, что это у нас ночью не получалось ехать. Смотрите, какая скорость. Какая скорость, кстати говоря. Нифига себе. 55 миль в час. 60. уже сейчас почти 60 миль в час. Или это скала всего лишь навсего. Либо это город какой-то, либо это скала. Слушайте, как прикольно такой автобус весь едет и даже не греется. А где кто-то... А, вот температура 120. Нет, по-моему, плохо. Ты что такое? Это скала. Это скала очень странной формы, как будто искусственной. И тут нам, конечно же, не хватает тяги, да? Заглушить мотор перегрелись все-таки. Ладно, как я там говорил, в стиле Флинстоунов. Сейчас, сейчас пролезем. Нет, не пролезем. Тормози! Хреново дело. А почему заканчивается? Прям видите, на глазах. А, я забыл закрыть, во-первых, да, крышку эту. Что ты хочешь от меня, автобус? Ладно, давайте снимем с ручника, попробуем его подтолкнуть. Если это, конечно, возможно. Ногой. Почему и нет? Ногой в порядке вещей толкать автобус. Ну-ка, да? Смотрите, он едет даже лучше, чем когда заведен. Пожалуйста, не надо назад ехать. Не надо назад ехать. Вперед, толкайся. Ребят, все плохо. Прыгаем обратно в автобус. Прыгаем обратно в автобус. О, беда. Садись. Слушайте, ну мы перестали. Мы, кажется, перестали дымиться. Чуть-чуть еще, я думаю, проедем. Теперь, как в водительской школе учили, снимаем с ручника и газуем резко. Оп! Да. Да. Да. Нам главное не допускать перегрева Это здание Там может быть много воды Я надеюсь, что там будет много воды А если будет много воды, то, господи, как мы начнем ехать классно Все, началось Ждем И все, никак не усядешь, да, спокойно Тут есть вообще ремень, может тебя пристегнуть как-то Стоп, я знаю Тебя надо утрамбовать между этих двух кресел Так слушай, ну вот, вот, кажется Оп, как ногу на ногу, вальяжно Что? Уже темнеет? Но ну, я ж только проснулся В целом это как в жизни реальной Слышите? Сейчас эта азбука морза двигательная прекратится, и мы поедем. Как раз-таки ночью нас ничего не будет тревожить, ничего не будет нагревать. А мы пока поправим зеркало заднего вида. Вот, прекрасно. Что там у нас по этим зеркалам? Трудно понять. Я думаю, как-то вот так можно. А что, здесь нету зеркала? Сшибли. Ну и хрен с ним. До здания осталось совсем чуть-чуть. Так, смотрите. О! О, можно ехать! Температура нормальная. На улице ночь. Фары включены. Зеркала достроены. А как в салоне включить свет? Не знаю, меня это будет отвлекать только, наверное. О, дерево. Такого не было еще, по-моему. Я не видел деревья здесь. Мы куда-то едем. Куда-то дальше. А это что такое? Какие-то руины. Нет, просто камни. Что это? Что это светится? Страшно, мне страшно. Прицеп! Все, глуши мотор. Чувствую, мы очень сильно греемся. А, мы прям адско греемся. Мы все равно греемся. Так, давайте поспим. Я не могу ночью. Это отвратительно. Ничего не видно, ничего не понятно. У меня фонаря нет с собой. А, здесь просто дверь. Здесь просто Ящик. О, погодите, что это масло? Так, здесь у нас книга. Книга. Зачем мне книга здесь? Ты что такое? Из понятия. Какой-то баллон. Стоп! Да! Сто да! литров воды, сто гребных литров, и у меня нету. Стоп! Все, у меня есть. Все я смогу. Нет ничего, чего бы я не смог. Мы должны просто вот эту штуку взять, извлечь и ее наполнить. Распереживался, что у меня канистры нету. А у меня есть. Конечно, сейчас засрынный такой весь. Его бы отмыть как-то. Да пофигу. Во-первых, стоп. Идея. Я бы его, наверное, сначала бы открыл, и я порожнил. Все и там санина моя, и масло, и все, что мне не нужно. А вот если мы откроем вот этот краник, эй! Кранник. Что сделал? Краник открываем. Ну, я думаю, заливаем. Ну льем, по-любому. Видите? Заливается. У нас нет еды, у нас нет воды. Все, фул. Стоп. Кинуть. Закрыть. Закрыть. А теперь пить. А как пить-то? Вот, все, все, все, все, отлично. Окей, эта проблема решена. Все, закрыли. Посмотрите, какой у нас охладитель. Охлажденный весь. Всего 10 литров, конечно. Это вообще ни о чем, по-моему. Хотя я не знаю. Я не знаю, какой здесь расход. Ладно, давайте вмонтируем обратно. Кто там орет? Не смейте ореть мне тут. Что? Что это было сейчас? Что это я сделал? Воу, воу, воу, воу! Беги! Так, сабля! Нет, пушка! Раз! Два! Ага! Gonna die! Три! Слушайте, мы... сколько нужно таких выстрелов? Четыре! Пять? Ты что? Альфа-кролик! Скорее, скорее, скорее! Да какой-то стрейфец еще! Смотрите на него! Я попасть не могу! Наконец-то! Опа, смотрите! Слиток золота! Кто-то его явно проглотил, чтобы и спрятать от налоговой, да? Теперь это наше! здесь лежит. Знаете, что плохо? Нет еды. Но теперь есть охладитель. Значит, мы не пропадем. Доедем до следующей точки, где бы она ни была. Как далеко бы она ни была. И выживем. Сейчас быстренько зачекаем, что у нас есть. Так. Топливо. О, охренеть. Очень много дизеля. Нам нужен дизель. А его очень много. Над этим вообще не паримся. Масла, ну мало. Ничего не поделать. Супер мало. Все, погнали. Ну сейчас должны, по идее, прям очень хорошо ехать. Смотрите, у нас там офигеть, как много литров. А это даже не полбака. Какие мерзкие выхлопы у нас. Мы, наверное, очень загрязняем эту природу. Нам нужно литры масла, много еды и дизель. На всякий случай. Я думаю, нет смысла пересаживаться на машины, так как здесь, ну, прям очень много места, мы сможем все с собой таскать. И очень надежно. Билли, ты как там, чилишь? Молодец. Не забываем смотреть по сторонам. Конечно же. Нашего Билли, который угнал машину, мы точно и найдем Он где-то там, в низине Идеально, температура держится Боже мой, все наладилось А когда игра налажена, то она максимально скучная Я так не могу Должно что-то происходить Во-первых, скоро начнет происходить Так как еда закончилась, и я немножко умираю и я снова замотивирован Смотрите, какая скорость Скорость! Превышает. Я не могу справиться с управлением. Я не могу справиться с управлением, но я чудом справляюсь пока что. Ага, в горочку мы, конечно же, задатно теряем скорости. Но горочка это ненадолго. Так же, как и в жизни моей. Когда дела идут в гору, знай, что очень скоро будет спуск резкий. Счет там у нас по постройкам? Пока нету ничего. Там вдалеке вышка. Я туда не поеду, это водонапорная. Слушайте, это зеркало мешает мне видеть. Вот не мешайся. О, та она, ферма стоит целая Ферма? Похоже на жилой дом и рядом заправка Это владелец заправки, он там же и живет Это как в игре, где я заправку управлял Вот здесь можете посмотреть Ой, тут будет много всего, я чувствую Много полезного и, возможно, много опасности Возможно, там будут сумасшедшие маньяки Маньяки-зомби, типа тебя били Тихо Ай, камешек, осторожней Вот так вот взял, просто камешек и испортил все, весь красивый подъезд Тихо Тихо. Тихо. Ну что, готовы? Ой, как стрёмно. Этот дом очень страшный. Сначала проверим, есть ли кто тут. Смотрите, здесь есть и бинокль. И что-то ещё должно быть по-любому. И оружие. Кролик. Тут сторожевой кролик. Так, смотрим. Щетка. Прекрасно. Заберем. Нога для Сары. Чёрт. Блин, как это так? Они испугали меня. Охренеть, как это было страшно. Эта игра... Блин, эта игра может доставить эмоции. Она постоянно это делает, без перерыва. О, что это значит? Нет, нет, нет, я боюсь. Что за полтергейст? ха говорит, что я ему нужен. Ты мне не нужен. У меня уже есть такой же, как ты. О, кровать наверху, чтобы загорать, наверное. О, о ну ты зря так много загораешь. Посмотри, у тебя уже волдыри по всей Пожди, стоп, главное, что он не бежит за мной. Есть! Ох... Фу, какая то была жуть, как же это было страшно. Погоди, а что такое? Это что такое? Это летучая мышка? Это живая? Нет, это, это просто как бы летучая мышка, чтобы повесить ее. Я ее повешу сейчас. А еще у нас новый пассажир. Я хочу весь автобус набить людьми. Тихо, тихо, тихо, оп. Смотрите, что это такое? Это что такое? Это ага, просто для масла. Я уже не могу выбраться отсюда, да? Получается, все, Как я до этого это делал? Я прыгнул сюда, потому что был уверен, что запрыгну снова наверх. Ведь я так уже делал. Но теперь я, кажется, этого не могу сделать. Что теперь мне делать? Ой, ребятушки. Ой, ребятушки. Кажется, мы пропали. Стоп! Да, я могу! Да! О! Главное просто клацать пробел, как сумасшедший, как не в себя. И все получится. Где моя летучая мышка? Она на удачу. Вот ты где. Повешу на зеркало вот сюда. От. Я Бэтмен. Что это еще одна? Уууу. -у, -у, -у. У нас будет автобус Хэллоуиновский. Повесим сюда. От. Что? Что ты делаешь? Кролик полез под мой автобус и сдох. Тебе самое место вот здесь. Окей, давайте спать. Так, смотрите, у нас здесь есть бинокль. Пусть здесь лежит. В машине нет ничего полезного. Кстати, я где-то щетку обронил. Это что такое? Какой-то кусок непонятно чего. Ладно, выбросить. Черт, где же я обронил щетку? Я не помню. Вот это. А, это то же самое, что у меня. Зачем мне? Но знаете, я думаю, лучше взять. Было бы круто, если бы я мог два сразу ствола держать и стрелять одновременно. Но, в принципе, так и получается. Один предупредительный и один... Э Убийственный. Проблема есть, друзья. У нас нет еды. Я не нашел еду. Только уродские картины. Погодите, а где лестница наверх? Где на второй этаж-то пройти? Просто запрыгивать, видимо, надо. Так. Оп! Смотрите, что это. Я соскальзываю. Не могу понять, что это. Взять, скинуть. Взять и скинуть. Какой-то термос дурацкий. И здесь у нас это просто изолированная комната. Вы прикиньте? туча летучая мышка еще одна. Будет висеть здесь. Так. Это канистра с бензином. Но мне бензин не нужен. Но канистра мне нужна. Давайте все это выльем в салон. Масло, ну, почти литр. Надо добавить. Как нам, как нам залить? Мы заливаем. 2,6 у нас. Почему я не могу залить нормально? Что-то я лью, да? 2,7. Да, я что-то зали... прекрасно залил. Ладно, сгодится. Сара, ты какого хрена здесь делаешь, а? Сядь на свое место. Так, теперь нужно как-то добраться вот сюда. Нет, не получается. Не получается. Давай, давай на крышу. Нужно лучше разогнаться. Оп! И. Черт тебя дери! Давай, вот! Мы здесь. Прекрасно. Как Санта-Клауса, давайте, в трубу. Чё? я не могу в трубу залезть. Я слишком жирный. Ну, есть! Хоу-хоу-хоу! Я сдох. Как Санта занимается этим каждый Новый год? Это было странно. Хорошо, ну, по крайней мере. Мы сохранились, все на месте, все на месте. Это очень странно, я падал с таких высот, я упал в колодец и не сдох. Какого черта я здесь подох? О, метла. Смотрите, во-первых, летучая мышка, еще одна летучая мышь. Кинем ее, и метелка. Оп, я не знаю, для чего метла, может быть, салон подметать. Или, или, возможно, летать на ней. Так, давайте еще раз попробуем, что-то странного. Что странно, что я погиб. Ведь хп у меня очень много. Давай, оп. Жив! Здесь нет еды! Здесь нет еды! Этот дом принес мне только негативные эмоции, потому что напугал меня. Итак, метла. Сесть! Что? Толкнуть метлу. Ааа! я как стриптизер шу-шеста кручусь. Так, мы держим идеальное равновесие. Смотрите, смотрите, смотрите. Оп, погнали. Вот, хорошо. Мы, мы встали. Что за прикол? Так, мы сели. Воу, воу, воу, воу, воу. Хорошо, летим! Оу, господи, ведьмы, как вы это делаете? Воу, все, закрутилось. Ох, закрутило меня. А, я надеюсь, вы, дорогие зрители, сейчас не обливались Потому что у меня уже позывы. Ты будешь? Перестань. Тормози. Как мне слезть? Не могу слезть. Встать. Кажется, я понял. Значит, мы держим. Аккуратно, начинаем полет Полет валькирии, ой, полное говно Говна много вот в этой ситуации, то что я не могу встать Погодите, я встал, О, боже мой, я встал Ой, боже мой Знаете что, я не понимаю вообще зачем мне с ней дела какие-то иметь Так, берем лучше вот эту Ой, как ему больно так заныл И повесим еще одну летучую мышечку, почему бы и нет Давайте попробуем подмести Короче, пусть будет метла. Я не знаю, может быть, пригодится потом. Теперь бы еще щетку найти. Где же я ее обронил, Во вообще не помню. Бау! Ты поплатишь у меня. Ты отправишься в колодец к своему другу. Нет! Не трогай! И катаной! К сожалению, щетку я уже не найду, мне кажется. И ладно, оно того не стоит. Нам нужно срочно найти еду. Все, закрываем, садимся. С ручника снимаем, валим. Ой, кажется, мы едем прямо в песчаную бурю. Это плохо? Я уже как-то и видел ее, но позади. Я думал, что она как бы за нами идет. Но она вот она. Едем, роняем кал. Почему? Почему мы встали? Почему мы встали все выскочило? Что ты делаешь? Что это было? Это я себя насрал так? Неужели из-за того, что... Я уронил прямо под автобус. Все вот это произошло. Я лишился всего, что набрал. Абсолютно всего. Только летучих мышек лишился. Посмотрите! Все раскидалось! О боже мой! У меня времени нету. Я просто. У меня в голове не укладывается. Я должен был опорожниться. Ну надо было, игра требовала. И получилось как бы так, что я автобус увяз в моем собственном говне. Из-за чего все срочно покинули салон. Черт, я ногу забыл в доме. Почему я собираю конечности для Сары? Потому что я хочу сделать настоящего живого человека. Мне почему-то кажется, я не уверен, но мне кажется, что если мы присобачим к ней все абсолютно конечности, произойдет э, разблокирование достижения в Стиме, а потом э, как бы игра такая вы собрали вс всю Сару. Вот вам живая, настоящая, живой NPC. И я, блин, очень хочу это проверить. Так что возвращаемся. Неизвестно, когда я еще найду ноги. Почему я встрял? Прекрасно, я встрял. И все ради ноги? Я не понимаю. Я тебя игра не понимаю, ей-богу. Почему? Толкнись. Что с тобой произошло? Нет. Нет. О, нет. Все, автобус встрял, прикиньте. Он меня толкает в ответ. Он меня отталкивает. Так прошла моя ночь. Я отъехал на 100 метров от дома всего лишь. Смотрите, он меня толкает. Блин, он уже выровнялся ведь. Так, хорошо, по серединке нужно все делать. Только с серединкой работаем. Ага, чуть-чуть жопку подвинуть. Да, почти что. Надо его разболтать. Он встал вот на этот холмик и все, и застрял. Блин, ну, ну. Он должен поехать. Так, ну-ка сели. Назад не может. А если руль? Ааа, боже ж мой Беда, ребят, беда Толкнуть изнутри, толкнуть изнутри, вот отличная мысль Что-то крутится, вертится Давай, вот И туда-сюда, вот Ты у меня поедешь Он Как гармошка туда-сюда складывается Ну давай, умница Ааа, я не сдался Я не сломался что? А, может быть, говняшка жила на тормоза все время. Так, вон отсюда. Все, ребят, вырвались, вырвались из лап этого, э, не знаю, как назвать, э, уныния. Тем не менее, мужик сказал, мужик сделал. Поехали за ногой. И пускай это трудно, пускай это безрассудно, но Евгений должен. Он обещал своей женщине, что соберет ее по частям. И она станет живой, превратится в принцессу. Зачем жить, когда. Нет трудностей, которые надо преодолевать. Вот зачем оно? Зачем жить без мечты? И я мечтаю собрать эту секс-куклу в настоящую женщину. Сейчас мы быстренько, ребят. Простите, вынуждена остановка. Сейчас мы придем. Вот и. Какая нога. Какая прекрасная нога. Только одной женщине подойдет. Пусть Сара, она прям как Золушка у нас. Значит, давай, ложись. Не бойся. Все будет хорошо. Вот так под голову, да, положили канистру. Чтобы удобненько было, как подушечка. Теперь мы, конечно же, оттачим. А, хорошо, и это прям левая нога на левую сторону, все правильно? Ну здорово, ну класс, ну отлично Стоп, ружье? Да в жопу ружье, у нас такое же есть, все нормально Теперь-то мы поедем на поиски пищи У нас нормально с ХП, все будет хорошо Охлаждения тоже много, прощай дом, все с тобой покончено Прикольно так, эти мышки летучие висят, болтаются, и веселят кто там орет? Не ори. Возможно, Сара орет. Потому что я и наживую делал эту операцию. Опа, дом скрылся. Теперь только вперед смотрят глаза мои. Только светлое будущее. Будущее, правда, какое-то мрачное. <свят> Учитывая, что мы едем прямо в бурю. Я надеюсь, что все-таки этого, этого не будет. Что то просто, как бы, для красоты. Хотя, кто его знает. Так, камень на дороге. Дорога аж туда далеко уходит. Но мы благоминуем эту бурю, так что прекрасно все. Едем адски быстро. Но нет полиции, чтобы нас оштрафовать. мне все больше на дороге почему-то. Если уж говняшка испортило мне путешествие то, что сделает камень что это это дом сворачиваем о, -о, о осторожней не так резко сворачивай в то же время и пофигу все будет окей скорость 120 миль в час ох реактивным санем такое и не снилось хорошо хорошо хорошо тормози Тормози. Ой-ой-ой, тормози. Надо было заранее тормозить. Да заранее тормозить. Все нормально. Нормально, все. Глуши мотор, выходи. Евгений. Далеко, конечно. Согласен. В падлу бежать очень. Наверное, нужно было просто подъехать. Тут ну, черт с ним. Холодильник, да, да-да-да. да, да. да, да, да, да. то штука, я не знаю, что тут не разбираюсь в машинах. Так, здесь нет никого, надеюсь. Столько холодильников. Это что, это для воды? Шоколадка. Ам, днем, нем. Печенька, нм-ням, Как нам зайти внутрь? Открывает дверь. Рука! Впервые у Сары будет еще и рука, погодите, но у нее уже так есть руки. Но они не настоящие, не мягкие. Что это? Говно на палочке? Вы че, угорайте? Эта игра видела, как я однажды перепутал еду с деревом и съел, и сдох. Она пытается подсунуть мне всячески говно. Отлично, щетка, есть. О, колбаски! Схавать. Забыл, что у меня ружье в руках. Ой, я представляю, что в холодильнике тут лежит. Наверное, что-то очень клевое, вкусненькое. Давайте вынесем его на улицу. Ну, порадуй меня чем-нибудь. А, вот, а. Так, я знаю, что нужно сделать. Сейчас мы быстренько проверим все бочки. Пуста, пуста. 30 литров дизеля. Ох, как это хорошо. Еще в этом холодильнике, наверное, что-то очень вкусное. Ох, как хорошо. Так, я пошел к автобусу. Поехали. Вот, я думаю, где-то здесь можно встать. Давайте все сюда запихнем. А, ха ха что-то руку придавил. Что это? А, нифига себе. И она пустая, к сожалению. Ух, смотрите, еще какая-то побрякушечка. Майнкрафтовский чувачок. Повисим его вот туда. Теперь холодильничек, тебе надо пройти в салон. Я надеюсь, ты влезешь. Ты должен влезть. Нет выбора. Прекрасно. Где-нибудь его, не знаю. Ой, сложно будет, конечно. Но я думаю, где здесь поставим его посерединочке. Чтобы не мешал доступу моторчику. Вот здесь будет лежать. Кормить меня. И всех моих гостей. Что у нас по мытью автобуса? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, какой чистый автобус. Ой, я классно. Смотрите, весь вымот. чик чук чук чук чу чук чук чук чух Ща будет блестеть, сиять. Просто лакшери автобус. Я буду устраивать в нем вечеринки. Вон там у меня уже есть гости. Будет настоящий бенг бас. А чего ты не чистишься? Колесо. Твою мать. А, я, кажется, понял. Для этого нужна щетка. Ладно, все, ты у нас сияешь снаружи. Главное, что снаружи сияет. Потом щеточкой мыкаешь по работе. Еще, когда найдем ее. Тут, кстати, я не понимаю, есть ли где-то багажное отделение. Багажное отделение, смотрите на него. Будем знать. Итак, это кулерная штука для охладителя. Откроем, и я бы туда как-нибудь бы э, налил. Нет? Налить туда не получается? Как под себя подложить его? Нет, он все равно пустой. Ладно, тогда бы по старинке это сделаем. О, там еще цел... Это всего лишь литр использовался, прикиньте? Но ну, я подолью. Поначалу, конечно же, там тепло. Но а, жидкость остынет. Так, стоп, рука. главную руку не забыть. Чуть не забыл, прикиньте. Зара, у меня для тебя сюрприз. Что с твоей ногой отвалилось? Какого дьявола? Я не понимаю. Так, все. Э, пытается встать. Пытается встать. Оп. Так, Сара стала рычагом переключения скоростей. Да что ж ты будешь делать? Да что ж ты будешь делать? Ааа! Что происходит? Перестань автобус. Сара, куда ты делась теперь? Она не хочет собираться. Это что такое? Ты хотел улизнуть, да, из автобуса с моим золотом? Ублюдок. Золото будет здесь, в потайном. Что за говно? Все вываливается. Так, метла была в задницу у автобуса Давайте ее выкинем, она не нужна нам Еще раз, значит, смотрите Мы цепляем Давайте нормально вот так поставим, расположим Цепляем Во, хорошо Берем руку и цепляем Стоп, нет И цепляем вот, с протянутой рукой будет сидеть. Вы двое. Вы отсюда никуда не денетесь. Но они отчаянно пытаются. Почему все хотят меня бросить? Я вот не знаю, что это такое. Какая-то металлическая нога. Это, возможно, бампер для автобуса, нет? Сейчас, если мы... Можем ли мы отсоединить? Как-то приспособить? Нереально, поэтому бросаем. Вот ты бочка с дизелем. Иди ко мне. Отлично. Да, да, да, да, да, да, да. Полный, полный. Все, до краев. Оп. Ну и наверху у нас ничего нет, кроме этой антенны. все. Мы сделали все. мы просто батьки, мы из таких дурацких ситуаций только что выпутались с вами И живем, и процветаем, и золото должно у нас есть, я не знаю, для чего оно нужно, что оно даст нам Где мы, с кем мы будем торговать? Посмотрим Сейчас меня волнует только одно, это ехать дальше, искать еще запчасти для нашей женщины Снимаемся с ручника, поехали Там вдалеке водонапорная вышка, я думаю, что нам стоит туда сгонять нет, вот это плохо, ой, как плохо Это вот этот пролак случился, которого не должно было случаться Вот, видите, круассан лежит Это значит, что, кажется, все, что у меня было, исчезло, да? Я могу забить на желание что-то с собой таскать Все вылезает, все находит какие-то щели Ну, вот только Сара осталась Этих двоих... Ладно, один остался Где он там второй лежит? Не знаю, Билли Ты не бросил меня, спасибо тебе большое Ладно, в принципе, уже мы и проголодались за это время Я думаю, можно съесть все круассаны все, полностью сыт. Погнали. Ладно, хрен с ним. Что выпадет, то выпадет. Главное добраться туда и там попить. Тормози, тормози, тормози. О, краник уже нас ждет здесь. Все, внутрь даже зайти нельзя, что ли? Внутрь нельзя зайти. Зато краник. 150 литров воды. Давай, пей. Так, закрыть. Закрыть. Оп. А где у нас эта штука для кулера? А? Ее нет, она вывалилась, да? Блин, и в холодильнике уже ничего нету. Мне бесит, что в этой игре нельзя реально хранить вещи Потому что тут все ненадежно Да проваливай холодильник О, смотрите, Билли играется с воздухом Высунул руку в промежность двери И ловит воздушные потоки Такой-то игривый у нас Хорошо, но вот здесь, вот здесь у нас пусто Тут может быть вода Чуть-чуть-чуть-чуть подзаливайся Вот, а все полное. Пожалуй, оставлю воду для других путешественников Погодите, у нас же еще канистра есть пустая Вот, канистру тоже наполним Мы быть в багажном отделении, если хранить, прям делать предназначено, Не в салоне, а именно вот там вот может, тогда не будет все выпадать, потому что бесит это все. Прекрасно, еще 20 литров воды у нас будет. А, кстати, как в салоне-то включить свет? Я не понимаю. Я это не посмотрел. Надо было заранее посмотреть. Окей. Okay. Мы потеряли дорогу из вида. Но мне кажется, она куда-то вот туда была. Придется ехать в ночи, чтобы увидеть фонарики вдалеке. Что произошло опять? Боже мой, это так все ненадежно. И еще мы едем со скоростью, блин, 30 километров в час. Это мили, да? 30 миль в час. Нет, это километры. То бишь, мы еще медленнее едем. О, боже мой. Мы, кажется, так далеко уехали от дороги, что я даже не представляю, как мы ее найдем сейчас. Раньше мы уезжали от нее и все равно ночью видели фонарики. И мы далеко от нее уезжали. А теперь их даже не видно. О, свет в салоне. Так, давайте осмотримся как следует. Как же здесь жутко, как здесь одиноко и страшно. Итак... Нету фонариков. Нигде, к сожалению. Где же моя путеводная звезда? он зелененькая. Черт, Билли улизнул, только Сара осталась. Вот кто предан мне, вот кто предан мне до конца. Я никогда больше ее не лопну. Ладно, просто едем. Главное, смотреть в оба нашими выпученными глазами. У моего персонажа дальнозоркость с выраженной пучеглазостью. Что-то там мелькнуло, что-то там, блин, мелькнуло. Вон они, фонари! Ау, опасность, камень это был походу Посмотрите, там даже какое-то здание Я знал, что я найду Смотрите, как земля проваливается Это типа так местность подгружается Вот, что это такое происходит? Видели? Он как-то внезапно ускоряется, и не понимаю из-за чего Это проблема или это хорошо наоборот? Что ж, мы подъехали к этому зданию, но дороги что-то нету О, это очень внушительное здание Что? Я видел, я видел, я видел. Там зомби. Хорошо, один, да? Как минимум один. Максимально неприятно. Хорошо, давайте убьем его. А может быть, катана его замочить? аккуратненько поставился, подходим. Ага! Блин, я хотел его напугать. На! Есть! С первого удара, прикиньте. Это что такое? Ого, это патроны для дробовика. Это какой-то фонарь, да? Как бы нагрудный фонарь. Но я не знаю, как его к себе... Поставить. Ты куда поехал? Ты куда поехал? Я же наручник поставил. Ты, я же ставил наручник. Патроны пусть лежат здесь. Пойдемте полутаем быстренько. Итак, в доме, быстренько все. Здесь бензин не нужен. Здесь дохрена воды, не надо. Еда. О, ням-ням-ням-ням. О, посмотри, там еще какой-то дом вдалеке. Мы вон от оттуда ж приехали. И там еще одна вышка водонапорная. Их тут полно, кстати говоря. И надо бы вот в этот дом сгонять. Чуть-чуть автобус помыть. Блести. Не хочешь? Или это он уже блестит? Ладно, пофигу. Что у нас на втором этаже? Еще еда! Еда, еще одна щетка. Эта щетка не нужна мне. Это была даже не щетка, это просто губка. Итак, третий этаж. Блин, как тут много всего. Выход на улицу. Хорошо. Там я вижу, что-то лежит. Коробка с патронами, походу. Ладно, еще выше. А, -а, -а солнце слепит. Полезли вверх, полезли вверх, полезли вверх. И мне интересно посмотреть, что наверху. Есть ли тут что-то? Нифига себе. Спрей, <habitation> чтобы протирать стекла, видимо. Не надо. Так, теперь бы не сдохнуть. Аккуратненько так спуститься. Аккуратненько. Ого. Так, все, и задумано было? Няма. <регает> <регает> Зачем <calf> <регает> я выстрел опять? <регает> вот, сядь сюда, Билли. Я тебя, естественно, не брошу. Ладно, дорогу мы еще найдем Сейчас же хочется посмотреть, что в этом доме Возможно, там есть что-то ценное. Возможно, я, наконец, соберу Сару до конца. И смогу собрать полный автобус своих друзей. И поехать дальше к светлому будущему. Все, это будет в следующей серии. Огромное всем спасибо, что смотрели. Вот следующий видос, который вы уже можете посмотреть. И ждите новый выпуск The Long Drive, нажав подписаться на канал. И пока вы не подпишетесь, я не буду смотреть на дорогу. И не буду понимать, куда я еду. Так что, если я врежусь, это на вашей совести. Не смотрю. С вами был Юджин, друзья. И всем...